РПМ-55 у меня было, ни хера себе. Вы были отстранены от должности магистрата колонии до завершения расследования вашей связи с сынами Кархала. Получено новое сообщение. Здорово, Ребятки Арктура сняли меня с тюремного корабля. Конфедератов они явно любят не больше нашего. Репутация у них не очень, но дело свое они знают. Кстати, Арктур хочет с тобой потолковать. Командир, Марсара потеряна, Зерги уже повсюду, силы Конфедерации покидают планету, и мы должны последовать их примеру. Однако у меня здесь осталось еще одно дело. Мне нужно, чтобы вы напали на заставу Конфедерации и похитили все документы и чертежи оружия, которые сможете найти в их сети. Учитывая суматоху при эвакуации, вы не встретите особого сопротивления. Не вопрос. Так, сейчас... Я всегда готов. Слушаю, Так, ну что, мы проникаем в лабораторию, вот нам дай. нужно украсть или как сказать, добыть документы. Гори синим ладно. А, и, кстати, огнемечки-то тоже могут стимуляторы использовать, я честно говоря даже не, не знал этого. Ладно, будем знать вот теперь. Но стимулятор, наверное, здесь использовать мы не будем. О, да. Это слишком дорогой удовольствие. Можно покрывать. Какие мы не нет, солдат. Звучит неплохо. Вперед. Звучит неплохо. Вперед. Можно попробовать. Ну, а что, если мы вниз пойдем, что там найдем? Что дальше, что вот, да что <кхи> да? Можно попробовать. А! А! А! Звучит неплохо. Можно попробовать. Вперед. Звучит неплохо. О вот, да. Можно попробовать. Что-то такое у нас вот, да. колонны. Вперед. Ну попробовать. Вперед. Звучит неплохо. Вот. Я не знаю, сюда сунулся, походу, ну, интересно. Зачистили, по крайней мере, территорию. <кхм> Звучит неплохо. О, да! Вперед! Звучит неплохо. Вперед! Звучит неплохо. Блин, куда тут уйти? Так много коридоров всех. Можно, Можно попробовать. Можно попробовать. Автоматическая система защиты, в смысле, теперь нас не будут атаковать всякие туры. Звучит принял. Готов выдвигаться. Это Джимми. Можно попробовать. Что в Я всегда готов. О, да. Командир. Рейнер на связи. О, да. Служивай, командир. Вперед. Звучит неплохо. взял прям две самые <кхех> слабые Вперед. цели уничтожил можно <кхех> пойдемте наверх <кхех> можно попробовать <Звучит> <кхех> О, да. можно попробовать производится телепортация я всегда готов. Так. Что теперь у нас здесь Можно есть? На объекте посторонние. Вперед! Да. Вот да. Можно попробовать! Вперед! Да. Это они! Валиган! Вот да! Валигад! Можно попробовать! интересно мы близки к цели звучит или нет неплохо. вперед опа да. господь вот. вот, да. можно попробовать звучит неплохо можно попробовать вперед можно попробовать вот так да. портал еще... звучит неплохо загрузка фаров! это были чертежи Пускай ждет, когда мы выйдем. О, да. Да. А, это все, конец. Я думал, надо еще и выбраться отсюда сейчас обратно. Ну, ладно. Тогда миссия вообще не получается. Тут еще и, оказывается, зерги где-то были, но это я даже не знаю. 125 боевых единиц скорее всего, один или два зерга.